Итак, всем добрый вечер. Я, как и за все, сегодня очень рада, я вас вижу на нашей лятучке, в пресс-клубе, как и на каждом нашем мероприятии. Сегодня у нас открытая лятучка с командой Живой библиотеки. И на мое и ваши вопросы будут отказывать Марина Штрахова, засновальница, Змитр Радиевский, координатор працы с регионами. Ганна Марзан, координаторка живых библиотеков. Мелиса Найти Цукарок, как меня попросили, координаторка працы с волонтерами. И девчины, которые работают с социальными сетками, Люба Ланина и Ксюша Сыромолот. Ваши... Передаю слово с пытанием рассказать про формат, как вы возникли миновита на Беларуси и чему, с какой метой, вернемся до презентации. Как мы возникли? <laughs> Я, э, у нас есть такой процесс, про который мы, конечно, рассказываем, как мы появились, как приехала идея в Беларусь. Мы зажды кажем про то, что не мы первые провели живую бледок в Беларуси, а леток сказалось, что мы первые, кто заработал одним из своих основных накерунков деятельности. А, у травня 2012 -го года я съездила на программу «Стадия Турстополанд» и увидела сирот... И это на не было наватметы этой программы, мы просто приходили в одну из библиотек, которая перетворилась в медиотеку, и там проводили живую библиотеку, потому что знакомство отремалось вельми выпадковое. Но мне с первого позерку спадабался этот формат, потому что мне... Спадыбалася, что вельми просто, ну, просто працуют с вельми складанной темой, с дискриминацией, со стереотипами, поэтому я приехала к Ли дому, такая вся натхненная, вырешила про это расповести своим сябрам и коллегам на той момент еще в студентской раде. И мне сказали, да, классно, давай работать. Але, як ви бачите, з травня 2012 року -го до першої живої бібліотеки два години я нікудись не зник. Я не на різну роботу, адукацію і так далі, тому що так часто буває. Думаю, кто ездит на эдукационные мероприемства, у вас такое бывало, вы приезжаете на у вас сто 500 планов, вы думаете, что зараз вы измените всю Беларусь, а ле пасля испыты, треба что-то сдать потому что ты пропустила там. Ну, десять и два годы, Ну, у меня на это сошло примерно два года, И мы со и с коллегами потрапили на Академию первых и там, как бы, склалася по вынеку нашей самой першей команды, это я, наша коллега Мария Лукашук, якая, на жаль, сегодня не смогла до нас долучиться, и э, Оля Артемчик, якая была с нами первые годы по второй, напевно, и это была наша першая команда, якая склалася на Академии первых это такой эдукационный проект от Рады. и для того, как выпуститься с этого эдукационного проекта, треб сделать что-то свое. И мы решили, Кожная из нас писала свой проект, и мы решили, что той проект, который будет подтриманный, той мы будем реализовывать. Два из трех проектов подтримали. Один из них была Живая библиотека. И вот 11 кастричника 2014 -го года у просторы старого цеха, еще на Петруся Броуке, який, звычайно, было супер складано всем знайсти, мы проводили первое мероприятие фактично у двух с Машей. Мы так-то так не разумеем, как мы это сделали, потому что сейчас нас на мероприятии обычайный человек 10. <laughs> Тогда нас было двое. До нас пришло 50 человек. И это не были наши знакомые, это не были наши близкие, какие-то люди, те люди сектора. Это реально была молодь, и люди, которые заважили нашу обвестку действий в интернете. И в той момент мы сразумели, что все, <св> -все, все правильно делаем, нужно делать дальше. И в принципе, вот с того момента мы и иснуем. И иснуем. Далей, э, далее у нас были такие всякие исторические моменты того, как мы набирали людей, шукали волонтеров, шукали в какой форме работать. Я думаю, мы что еще сегодня тем тем, чем будем вспоминать. У нас появились команды в других городах, Десяти выпадкова, десяти крыху меньше выпадкова, но это не было нашей основной метой, в принципе, на той момент, когда они И э, 17-й год, конец 16-го года, это был момент, когда я сошла со студентского сектора, сошла со студентской рады, и как-то так натурально, так сама забрала разом с собой проект, потому что особливо как бы, в организации никто не трымался за этот проект так мощно, как я и Маша. Ну и мы протягнули далей работать в живую библиотеку. Повный час, как вот, прикладно по мы были просто в стане инициативы, и нам здесь было комфортно, здесь сцене, и мы решили зарегистрироваться. В процессе регистрации самое, напевное, Забавно. это была наша полная назва, потому что э, с регистрацией установы, такой формы, как установа, все в принципе вельми просто. Самый складный момент — это узгоднить назву. И мы потрапили под такую хвалю регистрации, кали э, назва павинна была полностью адлюстровывать ту деятельность, какой мы сбирались азаймац. По этому павыннику у нас в назве девять слов не каждый в нашей команде с первого раза может выговорить название нашей организации але у вас есть пытание на сумоуе да это такой тест мы до этого периодично вучим его но вот на на есть центр развития эффективной коммуникации Живая библиотека до этого есть еще приставка социально творческая установа и это, в принципе, было самое складное во всей регистрации. Ну, я наповедно скажу, что э, сам вось гэтый с такой супер-неформальной тусовки людей, які просто робят живые библиотеки, достану все ровно уже такой больше формальной установы, у какой реально должен быть юр-адрес и отповед на офис, у якой чисто законодавча должна быть певная структура, паперки. Ну, я на вот тон голоса изменяю, потому что оно реально прикладно у некий момент так изменилось, но зараз мне подается, мы снова стали больше, меньше, такими радостными, неформальными. И мы все равно не знаем, как команда, нам складано все равно, в принципе, казать про какую-то супер структуру. Она, конечно, есть, мы так само, напевно, сегодня что-то будем изгадывать. Але... А я тут еще маю вопрос. тады, когда вы решили первую библиотеку у Минске проводить, вы вертались до дачан до за дозволом уживать, например, логотип, некие материалы? Да, э, тогда э, мы еще мне подали заявки на вот где-то да, это то, бок мы здесь уже на начале года думали про реализацию библиотеки. Мы реально написали дочанам, потому что сам формат мя, навык, живой библиотеки. И он был выныден и в Дании в 2000 году, был проведен и первый раз, то, бок вот, в следующем году будет уже 20-года у Мы написали Дачанам просто такие, эй, мы хотим любить живой библиотеки в Беларуси. И их то вельми обрадовались, такие, о, классно, в Беларуси так само можно робить живые библиотеки, за гетом ничего не будем, мы такие, нет, все, все нормально, как бы мы вот, да, студентская организация. А, яны э, досылали на тот момент. Сейчас процедура изменилась, а треба, конечно, значит На тот момент все было вельми просто. А, мы сказали, мы хотим робить, нам досылали на ангельской мове такие, как это гайдлины, да, ну, почему типа, что как э, проводить мероприятие так, чтобы это была живая библиотека в формате международной Human Library. Мы сказали, да, конечно мы готовы. При этом на тот момент мы хотели делать тематичные живые библиотеки, и это на тот момент подвалось нам абсолютно гениальная идея, на что нам до сказали, что вообще то так не Потому что живая библиотека — это в первую очередь про разностайность, и нельзя свертать внимание только на одну некую социальную группу, как была наша первая идея. И это на самом деле вся боль, за которой мы живем все 4, уже больше за 4 года, потому что все до нас звертаются с просьбой проводить тематичные мероприемства, но мы с нашей нагеттой... Да, мы про это отказ, поговорим, да. И мы что. про это поговорим. Вот, поэтому да, мы связаны с датчанами, мы маем право выкористовывать логотип официально, официально называется Human Library, очень официальная организация. Ну, добра. И час перейти до команды. Расскажите трохи, как вы знайшли один одного, бо я так разумею, зараз вы таки приклад працы, минавито, только волонтеров. Гэта шмат годовая праца только волонтеров. Давайте на это звернем увагу. Ну, да, это одна из наших таких э, основных аспектов нашей жизни, то, что организация до сих пор, хоть мы официально зарегистрированы, но мы абсолютно, стопроцентно волонтерские, поэтому всегда основным моментом было это прям желание, стремление что-то привнести в команду, как-то вложиться в нее. А я, конечно, не могу отвечать за первые два года существования организации, как люди друг друга находили. Потому что я в этой организации всего лишь чуть больше двух лет. Ну, это такие... Ну, пол жизни организации я пробыл, да. Но сам по себе я тот человек, который пришел просто со страницы в Фейсбуке на мероприятие. И попал в эту команду волонтером, и дальше как-то начал в ней развиваться, находить для себя что-то интересное, вкладываться. А, поэтому вот почему-то Марина и Маша очень любят а, обычно ставить мою историю в пример. То есть как нам можно было попасть, как это можно сделать и чего можно достичь, вообще для чего мы собираемся все вместе. И... Команда, в принципе, всегда формировалась на желании самого человека именно принять участие в формате, внести что-то новое, помочь чем-то. Я помню это по своему первому мероприятию, когда я пришел, и мне дали такую бумажечку, где на обратной стороне было написано Оставьте свою почту. Если вы хотите быть нашим волонтером, то мы с вами свяжемся. Куда я прям на середине мероприятия уже вписался, да, очень круто. Мне понравился вообще сам формат мероприятия, идея, как это все происходило. Но ответ я так и не получил. То есть попал я уже в организацию больше через… Знакомство с Машей и Мариной, которые являлись именно основателями всего этого действия. Какими и... все-таки они вас плюшками заманили. Нет, кроме вот этого эмоционального состояния. Суть в том, что у меня именно было больше эмоциональное состояние. Мне я понял, что горело вот где-то внутри, что да, это надо нам, это надо в Минске, надо в Беларуси, что вот место, где различные люди просто сидят и общаются на равных, где ты можешь кого-то увидеть, что-то новое узнать. То есть я такого даже не представлял, что можно такое мероприятие посетить, еще и бесплатно, и оно постоянно проводится. То есть для меня это было реально открытием. Это было открытие для всех моих друзей. Вот. И я просто загорелся, что я хочу там быть. Вот. Поэтому я просто всеми путями добивался, как туда попасть. Попал в итоге, и потом мы обсуждали просто с командой, почему так получилось, что я не смог попасть тогда, когда я хотел изначально. То есть, ну, вроде бы есть форма, можно было написать, там вроде бы все люди там пишут, но суть в том, что проект развивался, и даже за эти два года, когда я только написал свою почту, там уже буквально собирались вот такие вот кипы бумажек после каждого мероприятия, которые нужно было руками, что я потом сам и делал тоже, когда, -то, когда был волонтером. Ты все эти анкеты читаешь, отцифровываешь, пытаешься разобрать все эти почты. То есть ну, там реально просто терялись иногда контакты. И мы дошли до 21 века, мы перенесли все это в Да, вы же на сайте Майдс. Да, сейчас у нас все настолько идеально, круто, аккуратно, что... Ну, намного упростила саму по себе процедуру. Любой человек, который хотел да, как-то попасть, что-то сделать, предложения какие-то внести, у нас есть просто форма для волонтеров. Это обычная Google форма, где человек ее заполняет, оставляет свои контакты, и мы с ним связываемся. То есть мы этот процесс как-то наладили. И в принципе, в принципе, это, ну, конечно, упростило. Как минимум уже не было вот этих потерь данных. Мы могли с людьми сразу встречаться и что-то решать. По самой команде, конечно, еще помимо волонтеров, очень таким важным моментом был переход. То есть вот это немножко нечеткая грань волонтерской организации, когда ты перестаешь быть волонтером и когда ты становишься вот каким-то как называется но ну, если так условно членом команды то есть э, я помню что лично мне это было такое прям э, официальное предложение от марии лукашук что она так подошла Дима, а не, хочешь ли, да, а не хочешь ли ты стать членом нашей команды вот на что я сказал так вроде бы и так уже стал потому что ну как бы на одном там техническом технической помощи на мероприятиях не останавливался мне нравился сам процесс мне хотелось узнать что-то больше, как это все происходит. Поэтому уже в какие-то там такие закулисные дебри потихонечку вникали. Вот. Но мы сейчас вот тоже все равно, у нас тем более еще прошло два года. У нас еще больше людей присоединилось, и они постоянно приходят. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но суть в том, что стоял именно вопрос о том, как… Вот сформировать эту общность актива, как задержать людей, как повысить какой-то интерес к большему включению в саму организацию, потому что появляются новые форматы какие-то. Ну, надо реально люди, которые будут постоянно с нами. Поэтому нам очень помогли различные программы тренингов. То есть у нас как-то так совпало, когда мы нарастили эту критическую массу, то нам пошли предложения от э, сторонних организаций по развитию команды. А, это ну, самые, Назовите, такие, мож, самые такие, такие яркие да? два примера, с которыми мы и на текущее время работаем. Это вот… Академия Перших от Рада, которая была перезапущена. И там сейчас мы тоже вот именно прорабатываем свой какой-то командный состав. И плюс это еще была программа Пражского гражданского центра, программа целиком, на которой мы просто почитали заявку один раз, и мы болеем, что мы это хотим, это нам надо. просто, ну, Это реально, вот когда вы читаете, что там будет, и вы понимаете, что вам надо все. вот Весь этот чекпоинт, он вам нужен мы туда подались, мы совместно именно коллективно писали заявку, мы собирались. То есть это тоже вот настолько была заинтересованность всей команды в этом развитии, что там это не один какой-то человек сказал, вот надо бы нам податься, давайте я напишу. А это именно была коллективная работа, в которую каждый вносил что-то свое, то, что ему было важно и дорого. И мы получили поддержку, и сейчас вот участвуем в этой программе. Плюс из всех этих программ у нас пошло стратегическое планирование, потому что мы поняли, что уже организация официальная не может существовать просто так как-то ситуативно, когда захотели, тогда сделали, что нам уже нужно строить какие-то планы, обоснованные, рассчитанные на какое-то время вперед. И финальной точкой также вот стало участие Марины в… Где ты там у нас сейчас участвует. Общается. Я учусь на менеджменте некоммерцийных организаций. Первый курс, который ладит Новая Евразия, разом с Институтом менеджмента БДУ. Вот. Но суть в том, что это просто реально был такой финальной точкой в те же самые какие-то больные места нашей команды, где вот нам реально нужно поработать. И мы все эти моменты прорабатываем, то есть налаживаем какие-то внутренние процессы, как строить работу внутри команды, как строить коммуникацию внутри команды. Потому что это периодически те моменты, над которыми приходится работать. Потому что людей уже не три человека, каких было в начале, а уже там, к примеру, общий чат из 23 человек, которых ты пытаешься как-то вовлечь в деятельность, чтобы они никуда не разбежались и не потерялись. А расскажите, как вы делите, например, какие-то инструменты используете там, для командной работы. Чтобы да, у нас именно... чуть -чуть. Изначально, в принципе, мы понимали, что когда в деятельность идет волонтерская, у нас нету возможности постоянно людей вот собирать в реальном времени. То есть это не офис, где мы сидим по 8 часов, и мы можем какие-то там задачи решать здесь и сейчас, делить ответственность и так далее. Мы понимали, что это только какая-то онлайн-коммуникация, которая нужно было построить определенным образом. Изначально это был когда-то группы ВКонтакте. То есть мы там делили как только могли переделывали этот процесс, наверное, раз 10, это только при моем участии, потому что изначально у нас были просто выделены направления по работе, то есть каждый занимался какой-то своей деятельностью, кто-то занимался пиаром, кто-то занимался технической организацией мероприятий, то есть кто-то коммуникацией именно с нашими партнерами. В дальнейшем мы все-таки решили уже собрать эти все группы, переформатировать их немного, уменьшить их количество и перенести все это в Telegram, потому что все-таки канал такой более защищенный и на то время уже набирал популярность, он был удобен, уже все в нем находились, как-то было проще реально там как-то вот в реальном времени ловить людей, которые у нас там были, поэтому у нас просто создавались именно чат общий абсолютно со всеми волонтерами, куда мы помещаем какую-то информацию о проводимых мероприятиях, об необходимой помощи. То есть туда, в принципе, подали люди очень быстро. Это наши знакомые, либо люди, которые оставляли заявку на волонтерство. И также было именно несколько чатов, выделенные по направлениям работы. То есть это именно такой актив организации, который занимается организацией мероприятий. И коммуникация с нашими живыми книгами, потому что это была ну немножко отдельная тема, поэтому, ну эти вопросы не могли решаться в общих чатах. А, также на сегодняшний день мы очень стараемся, прям очень стараемся использовать трэла. У нас когда-то был такой момент работы с мастер-таском, это было в принципе Инструмент очень хороший, очень хороший, очень полезный, в принципе, по, ну, особенно по подготовке каких-то мероприятий, потому что всегда есть масса задач разноплановых, которые должны все видеть и как-то туда включаться, поставить ответственных, контролировать этих ответственных. Но потом у нас как-то это все-таки не сработало. Мы уже пробовали все, что могли, Google формы, онлайн таблицы, чего только не пробовали. Но вот сейчас мы дошли до Trello, потому что многие из нас уже испробовали этот инструмент на работе, оценили его возможности и функционал. Поэтому сейчас просто активно стараемся группу туда перевести и Подключить к какой-то деятельности, потому что тут э, такие инструменты вот командные, они для того и созданы, чтобы там включались максимальное количество людей. То есть если все начинают работать, все начинают отслеживать процессы, которые там находятся, то тогда это сработает. Если это, там, к примеру, будет делать 2-3 человека, которые пытаться туда всех сону, тянуть, сону, то да. Вот. Поэтому обычно стараемся именно вот затянуть людей, показать на примерах и выработать эту привычку. То есть говорим, что все там. Я лично говорил, что я для себя поставил цель, что я там захожу каждый день в 10 утра, проверяю Трела, чтобы у меня через три недели, возможно, выработалась привычка, и я это делал постоянно. Вот. Доброе, я тут гляжу про башки, что девчаты трехо засумовали, давайте вы расскажете, как вы долучились. Давайте. Uh, ну, мы вогули с Любой давно знайомой, и мы долучились у один час, прикладно. Uh, у нас кряху адрозниваются версии. По моей версии, uh, моя сябровка прочитала у uh, часописи «Он Air, який был партнером uh, живой библиотеки, писал про живую библиотеку. Васина вот прочитала там про живую библиотеку и рассказала про это нам. И так мы вогули про ее доведались, пришли, перши початкова, как наведывальники просто. Вось, а празгод уже мы вырешили, что пораде небось поволонтерить. И мы как раз ведали живую библиотеку, нам вельми подобался формат, нам вельми подобалися каштовности живой библиотеки. Мы вырешили доучиться. Мы, правда, пришли на э, сход с третьего раза, мы туда потрапили, потому что мы были теми людьми, которые не проверяли, не проверяли электронную почту. Но мы пришли, вось, э, и на сходе уже, ну, мне особисто очень сподобалось, как мы про все разговаривали, как э, нам все тлмачили, мне сподобалась атмосфера сама, мне сподобались люди. Вот, а позднейка ты еще больше и когда э, мы... Э, была живая библиотека, был День Народины в живой библиотеки, это такая великая живая библиотека, тогда бывалось. И после у нас была рефлексия, и на этой рефлексии все так э, размовляли, нек, все обмерковывали так спокойно, с повагой, и мне было тогда так утульно, вось, и тогда бы, э, ну, я заразумела, что я находишь все в правильном месте, и ну, вот так, можно сказать, долучилось. Спочатку я была просто как волонтерка, а после я уже начала больше планерок, выполнять больше неких задач, и Вось стала чельцовом команды. Ну я свою версию помню отрывчато, помню, как мы пришли на мероприятие живой библиотеки в галерее Тутбай, я помню, что это очень эмоционально меня как-то наполнило и удивило. Я была впервые на таком мероприятии, оно было еще и бесплатным, и там еще в конце было такое э, тоже обсуждение с читателями, что только что было, был свободный микрофон, то есть была свобода высказывания. А потом вот как-то уже год прошел, несколько живых библиотек я посетила, я зашла на сайт тоже, я как-то случайно на него зашла, и увидела, что живая библиотека ищет волонтеров. И Я не могу как-то рационально объяснить, почему я просто знала, что мне надо заполнить эту заявку. Там еще, помню, была какая-то сложная таблица, кто нужен из волонтеров, и я отправила Ксюше, что им нужен человек, который будет, ну, должен привозить на белорусский. И как-то вот, а давай, а давай, и как-то мы пришли на первое собрание, и поговорили про ценности живой библиотеки, про то, что вообще требуется от волонтера. Было ощущение, что как бы, ты там, где тебе надо быть. Вы нечто с, ним, с ними там дивное робите, что они так готовы задарма працевать шмат. Цукарок. Ваша черга. Так, у меня... Так, сейчас. Я немножко нервничаю, извините. Я в то же время пришла, как и Дима, тоже записала, мне кажется, свою почту, но в конце мероприятия, когда начала Маша душевно тому рассказывать, все, я прям расплакалась и прям сама подошла и сказала, вы очень классные, я прям хочу, хочу. Мне сказали, да, здорово, круто, приходи на рефлексию, которая вскоре будет. Я очень обрадовалась, я пришла. Это было очень стрессово. Это, ну, для меня, действительно, я когда вспоминаю, ты приходишь, незнакомые люди говорят о организаторских делах, в которых ты не разбираешься. Ну, то есть я, конечно, отсидела и очень рада, что это меня не спугнуло и я осталась. Но тот момент для меня остался прям в памяти, поэтому важно, чтобы люди, чтобы никого такого не повторялось. Аня? Так, ну, я, наверное, после Марины второй старожил mm -hmm. в живой библиотеке. Mm -hmm. Ма ну, Маша, я mm -hmm. из присутствующих mm -hmm. имею в виду. Я в команде ну, три с половиной года, наверное, да? Mm -hmm. Да. Вот. Я была на второй живой библиотеке, которая была в Минске вообще. Потом как-то периодически приходила, ну, что-то такое. И вот, наверное, это был, а, это был август месяц, да, первый год существования библиотеки. Я, я увидела, что нужны волонтеры, и написала Марине, наверное. И она сказала, что да, у нас вот живая библиотека, это был август. В общем, живая библиотека была в библиотеке. Действительно. Наверное, первый последний раз? Нет? Нет? Вот. И она первый, да. Первый раз и нужно был человек, который бы по, пофотографировал живую библиотеку. А у меня был фотоаппарат, ну тоже как есть фотоаппарат, значит могу пофотографировать. Нет, ну правда я неплохо фотографировала, по-моему. Вот и ну я так тоже вот потихоньку что-то вот эти фотографии. Я совершенно не помню, как так. Ну у меня ко мне не было официального приглашения. Чтобы я вступила в команду, это просто произошло само собой. Выправляйте. А я прям памятую, как мы с тобой сидели в зерне, которое уже закрылось давно на Немизе, на суприт нашего офиса. Да, да, да, да. И вот там прям размовляли а, как-то так а... очень душевно про команду. Да. А мне кажется, что это было... Это, это было очень, ну, мне кажется, что это не было через, там, типа, оля через полгода. Это было очень как-то быстро вообще произошло. Потому что да, тоже да. это да. было осень, возможно, точно было тепло, ну, как, вообще в какие-то короткие сроки это все произошло. Я быстро согласилась. Да. Ну, на самом деле, потому что когда я попала впервые на живую библиотеку, на вторую, вот, которая была вообще в Минске, я смотрела на девчонок и думала, что я очень хочу ну, вот, быть вот так рядом с ними, стоять и рассказывать вот что-то, и прям, ну. Ну, я не знаю, вот, наверное, что-то примерно что со всеми происходило, тогда тоже произошло и со мной. Вот. Магия. Гипноз. Это магия. Да. Вот, и эта магия помогла вам провести больше, чем уже 100 библиотек, но... Мы знаем все, что вы делаете не только живые библиотеки, вы работаете и с другими форматами. Давайте немножко поговорим больше про вашу деятельность, про шчеры размовы, доследование доступности просторов. Я тут пропаную, может быть, по чарзе. А, меня больше цикавит о отказ на какие выпробования, на какие э, такие проблемы возникают в эти форматы. Живая, живая библиотека — наш основной э, формат, с которого да, мы начали. А, но э, вопрос был в том, что, как сказала Марина ранее уже, а мы не могли делать живые библиотеки, посвященные только какой-то одной тематике. Мы не могли собрать э, не знаю, учителей, например, со школ, только одних или людей, связанных с образованием вообще в целом. М ну, точно так же, как и любая другая какая-то целостная тематика, Дело в том, что живая библиотека, мы показываем э, общество во, все, во всем его разнообразии, и поэтому идея собрать э, людей одной тематики нам не подходит. А к нам очень часто были запросы э, от, э, от таких же, как и мы, НКО. Э, они ну, писали, спрашивали, предлагали. Им очень нравился формат живой библиотеки, они очень хотели видеть мероприятия по их тематике, но в формате живой библиотеки. И мне кажется, это была вообще гениальная наша идея — придумать «ширые размовы». Это, в принципе, формат живой библиотеки, только он не идет под, вот, под, ну, да, под лейбой там, «живая библиотека», это «ширые размовы». И, таким образом мы смогли делать такие мероприятия узкоспециализированные, узконаправленные для тех, кто нас об этом просит. По-моему, первые разговоры были проведены для Радиславы, mm -hmm. женщины в домашнем насилии. Там присутствовали юристка, психологиня, женщина, пострадавшая от домашнего насилия, по адвок... ну, юристка, да. Mm -hmm. Вот. И в дальнейшем, ну, это вылилось в очень успешные, на самом деле, проекты, ну, так назову, с другими организациями. Этим действительно многие заинтересовались и этих запросов стало еще больше, и чему мы сами очень рады, что вот нашлось такое решение, как мы можем помогать и другим, и, и ну, то есть сами делать вот еще что-то, кроме живых библиотек. Вот были проведены еще ну, много, в ширых в общем-то, широких размов, там были политзвязни, эм, тема была распределение для молодых специалистов. Вот. С ЕКЛАПАМ, что-то про гендерные <гендерную> организации да, да, Вот, вот, то, вот то, так, так интересно мы вышли вот из, из такой ситуации. Вот. Добро. Социальные гульни наступные. Як вы до докатились? А, ну, сами социальные гульни сама идея именно в принципе приходила из каких-то международных тренингов и проектов в которых мы участвовали и плюс мы долгое время думали о том что те идеи и ценности которые мы хотим донести до нашего общества до наших посетителей мероприятий их можно передавать не только форматом живой библиотеки то есть да он был на то время уже популярен он был интересен людям но есть много инструментов, которые можно как-то вот более таким практическим, э, проживающим подходом сделать. Поэтому, э, в принципе, сам, сама вот, э, социальная гульня, инший погляд, э, которую мы проводили, mm -hmm. насколько помню, где-то трижды. Три, да, где-то трижды уже проводили она, нельзя сказать, что она полностью наша там какая-то гениальная идея и разработка, то есть этот сам по себе методология, она используется другими людьми, мы просто взяли и переработали немного под наши потребности и наш формат. В принципе, это в первый раз мы проводили это как такой... А давайте попробуем. То есть, чтобы вот именно что-то провести, нам нужно было на мероприятии. Но мы понимали, что именно как живую библиотеку, как формат мы там не можем провести, потому что это слишком объемный формат и слишком длительный по времени. И мы вот сделали социальную гульню. Она позволяла каждому из присутствующих людей как-то погрузиться в какую-то из так называемых прописанных ролей. То есть у тебя там, тебе задавалась какая-то короткая тематика, твоя идентичность, которую ты должен был продумать, осознать. И потом у тебя ушло более глубокое погружение в эту тему через ответы на вопросы. То есть, если так вот описать, как это все происходит, это вот примерно 20 человек, у которых в голове... Их какая-то прописанная роль, которую они никому не говорят. Они слышат одни и те же вопросы и уже думают, могут ли они ответить да или нет. Если они отвечают да, они делают шаг вперед. Если нет, они остаются на месте. И здесь вот именно такое показывается, в принципе, восприятие обществом различных людей у нас, как… Они могут себя реализовывать, и тут человек начинает просто осознавать, если я иду вперед, почему мой сосед не идет вперед, то есть что, кто он, что с ним происходит, как он это переживает. И потом все это заканчивается, конечно же, общим обсуждением, где каждый из нас пытается, там, например, угадать, кто есть кто. Иногда это реально было, что люди попадали, пускай не в 100%, но в 90 хотя бы вот именно в какое-то четкое направление, кого может представлять тот или иной человек. А потом это реально просто открывается роли, и мы начинаем обсуждать, то есть почему идет восприятие конкретно человека этой роли именно так, то есть почему он считает, что этот человек не может себе позволить какие-то действия в нашем обществе либо что-то он может позволить, а кто-то с этим не согласен. То есть это именно такое вот переживание внутри себя. Потому что, к примеру, живая библиотека, она дает тебе способ познакомиться с чужим опытом. То есть узнать, как этот человек живет в нашем обществе, что он прожил, что он видит, как он это делает. А здесь ты начинаешь уже как-то включать свою голову и пытаться осознать, как бы ты вел себя в той или иной ситуации. И, конечно, этот формат сам по себе по отзывам первым от наших посетителей был воспринят очень хорошо, поэтому мы решили его в дальнейшем развивать. И ну, обычно мы вот проводили социальные игры, когда это были какие-то такие совместные мероприятия с нашими партнерами. И если нам было необходим такой вот мобильный вариант проведения, не на 5-6 часов, как мы обычно проводим. Это живые такая библиотеки. адаптация. Да, а где-то вот на час-полтора. То есть это именно такой формат, который используется для небольшой группы людей и на более короткое время. Хорошо, спасибо большое. И переходим к доследованию Минских просторов. Можно трошки подробязней, что это было и до каких вы снова вы пришли и идти, плануете протяг? Uh -huh. uh -huh. У нас, ну, саправды, как бы, у кожного формата, и у, вот, там, у кожного день есть какая-то своя перед история того, как мы до этого дошли. Доследование было проведено, в принципе, в осенью минулого года, але действие еще как бы, год тому. Бог осенью семнадцатого года Майка проводил воркшоп такие время-время велички по вынеку про гендерно-нейтральное прибирание, почему это важно, что это такое, и мы то на этом воркшопе по вынеку начали размышлять про то, что Накольки важный комплексный подход, Накольки важна на, на самом речке, В принципе, простора была, саправдый, Зручная для разных социальных групп, Что можно с этим сделать. Там, вспомнили про разные анкеты, которые существуют про доступность, Якея помогают тебе самому там, оценить, Накольки доступен твой офис, цей, там, Твой бизнес, Коли ты владеешь бизнесом. Ну, Как-то эта думка она засталась в голове, и мы думали про разные форматы и размуляли из офисом по прав людей с инвалидностью далей с Майкаутом, чтобы можно было работать. И ну, вот, по вынику пришли до того, <laughs> что захотели с початку все таки проверить все те наши гипотезы, которые были в голове, потому что мы, конечно, шмат проводим мероприемства у публичных просторах. Мы и наши коллеги, мы куда-то вписываемся в какие-то программы эдукацииные. И мы ходим по этим просторам, и очень часто до нас в тем лику звертаются, где а, лучше провести мероприемство, какая простора больше доступная, те для людей с инвалидностью, те для ЛГБТК плюс супольности и так далее. И, ну, как бы, взразумело, что мы могли сказать только про свой досвид, мы могли сказать только то, с чем мы сутыкались. И мы вырошили все-таки поглядеть и проверить на практике, какие просторы доступны, что в этих просторах есть, чего нема. И мы не ставили себе метой там, створить некий рейтинг, сказать, кто у нас добрый, кто у нас дрянный в Минску. По-перше, потому что у нас просто не было физичной махчимости. В этих просторах вот, 18 где-то агулом приняло удел у доследований, а у мониторингу, то бок непосредственно мы прошли, поглядели, 15 просторов. И наша мета была хучей просто проверить, что у гэтых просторах есть, чего нема. Мы звертали увагу на розные умовы для шести группау. Это люди, которые пересовываются на васках, это батьки с малыми детьми, прикладно там до шести-семи годов, это ЛГБТК плюс супольности, приватности, это гендерно-нейтральные прибиральные, это люди с веку, Э, это люди, которые ведут себя приятные, ладжичья, махчи я какое-то забыла. ну да, э, мы свернули внимание на этой группы, зрозуміло, что это не вычерпальный список, мы могли охопить только то, что мы могли, и мы это щира называем пилотным исследованием, потому что мы хотели проверить, ага, то все сработает Напевно, хоть и на жаль, э, шмат наших гипотез подтвердился, про то, что малые какие просторы доступные, э, но, с иншого боку, мы увидели то, что шмат, кто с просторов думает про свою доступность, кто хотел бы думать, кто хотел бы Мы примусили думать Хотел пра бы купить вертолет, чтобы гостей вертолёт, доставлять в да. пресс-клуб. И в принципе мы вот зараз, я гляжу, я бачу, какие проекты запускают на самом речном ватерозне вот наши коллеги. Мы как-то запустили вот, я э, хвалю того, что шмат кто начал про доступность просторы думать, звертать на это увагу, э, почали до нас звертаться с пропоновами робить инше мониторинги не только публичных просторов. Поэтому в принципе вот Базовая идея, которую мы хотели, вот я поднять хвалю важности того, что доступность мероприятия и я она должна появляться, и я тоже должен стать мастером, мы эту задачу выполнили. А эти линии, там негативные, воду, они, для чего вы тут планируете нас оценивать? Есть еще нежто? Ну, Треба сказать, что вот с тих 18 просторов, которые э, по вынику тим теньшим чином поудельничали, спис был прикладно разу у два больше. Потому что у нас так само была такая установка, что мы працуем с теми просторами, которые готовы с нами работать. Потому что это исследование можно было проводить по-разному, можно было просто прийти, померить там рулеткой, мы литерально ходили и мерли рулеткой какие-то штуки, можно было сделать ну, таким наскоком, а можно было пойти тем шляхом, каким пошли мы, потому что нам хотелось мы центр эффективной коммуникации, нам хотелось коммуникации, нам хотелось, бы все ж таки эти просторы не просто отримали оценку и там одна зорочка с пяти по доступности, а каб просторы просто задумались и готовые были с нами у тем лику далей працавать, что-то изменять, поэтому ну, вот, простору могло бы быть больше цены могли бы быть иншими, потому что кто-то не смог, кто-то, саправды, не вельно хотел про гэтую тему размовлять, але вот при это 18, абсолютно прекрасных просторов, которые погодились, на что до речи характерно, можно увидеть, что как минимум вот три, ци, ну уже на, вот на, на, на данный момент мне подается, что уже три просторы изменили свое место, и это, наверное, один из таких важных моментов, которые мы... Убачили під час моніторингу, але яким ми не планували убачити, це те, що, на жаль, шмат хто інклюзії своїх просторів не готовий займатися, тому що немає ніякої гарантії, що ти застанішся у тим помішканню, яким ти є. Так. На жаль, більшість помешкань не в власності знаходяться, а орендується, по гетому тема інклюзії оказалась значно більш глибокою прив'язаній до економічного складника, чим ми думали до початку дослідження. Але гетто... Так самовыник. выник. А ты некий протяг? Мы зараз хоть и плануем працаваць... Ну вот, мы. зараз нема конкретных планов, а про мониторинг далейший. Есть какие-то пропановые працаваць с мониторингом инших просторов. Але нам хотелось больше заниматься информацийно-эдукацыйной часткой, потому что уладальники простору э, шмат, кто казал на фокус группах про то, что э, мы, в принципе, готовы, але нам бы хотелось информации. И, с одного боку, это гучить завжды довольно дивно в 21-м при наявности Гугла. Зынчай информации я, мы бы доброзразумели и почули людей, потому что информации шмат, и, когда ты починаешь гуглить, у тебя там 250 сторонок, на яких не структурованная информация, какая не подыходит, для твоей просторы, якая не про ту группу, про якую ты шукаешь. Вот у нас зараз одна напеуна таких идей и мета. Это разные адукации на мероприятия про гэта для ладальников, ладальницы для организаторов, организаторов разных мероприятий в Минску, с одного боку, с другого боку это творение таких информационных материалов, которые позволяли любому, любой там за 10 минут разобраться, что можно было бы изменить в просторы, потому что сейчас это, конечно, складано. Но, до речи, я рекламую спровоздачу э, по мониторингу, и она у нас на сайте в разделе «Инклюзия», потому что она все-таки... Писалось это так само с думкой про то, что, э, покольки не маней какое место одного откуль можно взять информацию, то хай хотя бы это из первой будет им местом откуль при желании можно базовую информацию отримати. Так что рекомендую всем организаторам и организаторкам мероприятий. Спасибо. И я ещ хочу перейти до супрацы с меды бога вы гэта самостоятельно отзначили у вашей деятельности я так разумею что гэта у вас адымая шмат часу давайте поговорим про супрацу с меды Вось партнеры с якими вы працавали працуете зараз да, вот у нас Четыре партнера, наверное, ну, в общей сложности, потому что с кем-то мы работали, с кем-то начинаем только работать. Первым нашим медиапартнером это был журнал On Air. Мы обратились к ним сами с такой просьбой. Мы прочитали у них репортаж о городском лесничем и решили, что, ну, в принципе, о нашей инициативе тоже, наверное, было бы классно, если бы написали мы, да, вот у нас, да, а что так можно было? Вот мы обратились сами к ним с таким запросом, и, наверное, так часто бывает, когда какие-то выходят на личный уровень общения, и на тот момент редакторка ОН ЭРА, скажи просто, Татьяна, Ольга. Ну, Марина поддерживала связь, поэтому а Ольга. В принципе, ее вообще заинтересовала эта идея. Он, наверное, писал про нас как про инициативу, про команду. И впоследствии стали выходить интервью с нашими книгами. Вот это был наш первый медиа-партнер, с которым мы на данный момент уже не сотрудничаем, потому что главный редактор Ольга ушла. Вот. А Потом у нас был белорусский журнал. Они обратились к нам сами, э, в общем-то, захотели тоже просто сделать серию интервью с нашими книгами. Э, и Сити Ситидог обратился к нам. Нет? Мы а, мы сами обратились к Ситидогу. Марина, <реклама> да, Марина, опять как бы какой-то да, личный, личностный фактор срабатывает, и Марина поговорила с Ясей, э, гла, э, <реклама> да. Ну, опять же, но ну, уже идея, идея классная, а почему классную идею не поддержать? Конечно, идея была поддержана сетидогом. и до, до сих пор в CityDog да, City есть рубрика. Да, рубрика «Живая библиотека», там можно почитать интервью с нашими книгами, это всегда очень здорово, интересно, полезно, увлекательно. И сейчас мы начинаем сотрудничество с DevBy. Знаете почему? потому что туда ушла главный редактор Oneira. Класс, экстра, поздравляю. Вот видите, так мы цепляем людей, всех нас так прицепила к себе библиотека и также похоже с редакторами изданий. Мы хотим совместно с делать проект о наших книгах, но те книги, которые работают в области IT, потому что целевая аудитория Дэвбая. Это IT-сфера, IT-аудитория, читатели этой аудитории. Но вот мы пока еще ничего не выходило на DevBuy, это все, все впереди. Сейчас, я так понимаю, мы на, на стадии вот связи книг с журналистами вообще и понимания того, насколько наши книги хотят работать с этим порталом, насколько им, им он понят, ну, понятен, там, приятен. Вот. Но все «Хорошо, мы уже узнали все будет хорошо и там будут выходить э, будет выходить интервью с нашими книгами именно с теми которые связаны работают как с, со сферой IT. вот добро як э, приемно что иную гэты сяброовские отношения, на каких рывается э, часто шмат чего. А, и еще, так. я добавлю, литерально напевно, два сказа про то, что, ну, чему мы позначили супрацу с меды, потому что мы просто, например, момент разумели, э, и это будет так само такие момент, например, роста наш, э, что, ну, живая библиотека, она все равно обмежованная по количеству людей, которые могут туда прийти. Туда не может прийти тысяча. Не может, конечно, но мы не справимся. С тысячей мы не справимся, и мы зразумели, что для как чтобы достигать некого большего вплыва и эффекта, нам нужно сопраться с меды, которые имеют значительно больше охопы, чем живая библиотека, хотя до нас и приходят там. По 150-200 человек, но это, конечно, не хопы того, что долго, один артикул может прочитать 20 тысяч человек, и при этом этот артикул выключает какую-то коммуникацию, э, его будут комментировать и будет отбываться так само какое-то дальнейшее поглубление обмеркования этой темы. Так, сразу И зараз я пропоную перейти до вашего сайта бо на мою думку это все довольно добре працуя мы бачым тут разделы где можно долучиться подать заявку на волонтерство стать книгой побачить что робится в регионах познакомиться с командой так само вельмі цікаво что вы размяшаете Усей инструкции, для того, как было махчима организовать свое мероприятие. Расскажите про тое, як працует гэтае пляцовка ваш сайт, те есть человек, який за гэта отповедает? И кто пишет так само у рубрику «Новины»? Я буду про гэта Сайт у нас першпачаткова з'являлся, как такое э, э, место, где можно доведаться полную информацию про нас и нашу деятельность. Потому что мы па, на момент зрозумели, что мы выросли только из социальных сеток, нам некомфортно туда размещать всю информацию, причем это было еще на момент, когда мы проводили фактически только живые библиотеки, и поэтому с большего сайт зараз отвечает формату. Они а организации, хотя там уже, как бы, можно заразуметь, что и у бок организации мы э, рухаемся. А, поэтому базового сайт мы на огол не планировали наполнять некими новыми новинами, потому что у нас на момент створения сайта не было на это просто каких-то физических махчимостей. Але по про нас вельми шмат писали то уже на, вот на момент запуску сайта у нас там было 10-15 выдатнейших артыкулов, які написаны іншими чудовными журналистами. мы просто домовлялися про том, что мы будем переставлять себе гэтае на сайт, вадома, что никто не был супрыц. Вось. И сайт в принципе весь гэтый час с большего, так и наполнялся, але полный паўный момент... Мы что-то разжились на вот редакторкой сайта Ого. и редакторка сайта э, разжилась с журналистом и вот артикулы и в принципе вот э, ну минулый год я бы сказала. Uh, у нас выходили свои улажные артикулы, мы сами придумывали про что писать, ну как бы журналистка, журналисты, редакторка, яны и, и написали про все наши регионы, и брали некие новые книги, интересные, прорывали с региональными книгами, потому что у регионах не во всех наших командах есть свои миде партнеры, не заждды яны могут соответственно осветлять тематику своих книг на более широкую аудиторию. Мы с этим работали. и в принципе так. Сама довольно круто это заходила, но после скончилась редакторка, с редакторкой разом скончился журналист, и сайт на опера шоу, ну вот мы бачим, што в напошний раз обновился 20.06.18 -го, -го, -го года в сэнсе новина. Но при этом на сайте все равно можно найти всю актуальную информацию про взмест нашей команды, про наше мероприятие, потому что на головной там есть календарь, и он там все посылки, как с нами можно связаться, все формы, раздел «Долучайся» да, — это так само наша особная радость, потому что сапруды любым чином, как до нас можно долучиться, и стать книгой, и поволонтерить и организовать — все это тут есть организовать, это на самом деле одно например, из наших таких досягнений, которое мы очень хотели, бы у нас было, потому что, когда мы создали, запускали живую библиотеку, мы попробовали отшукать некие допоможники, потому что я не была в живую на той момент, мне подается еще, не, на той момент я уже была на живой библиотеке одной, Олег, это всегда очень... Вельми индивидуальный досвид, потому что живы библиотеки есть есть в инших краинах свету, и есть, конечно, гэтая базовая штука, которую дают всем датчане, но формат э, минавито физично, и он может крыху адрозниваться. И здесь это только разговоры с Амнасом, здесь это такие разговоры с великих великих какие которые уже складаны на наш погляд назвать живыми библиотеками. Ну и плюс, в э, момент, когда все больше началось являться региональных командов, и они так же просили у нас допоможника, как работать живую библиотеку в Беларуси. И мы отдавали альбо украинский допоможник, который был достаточно специфичный, потому что был сделан под працу именно с школьниками и с тематикой ВИЧ-позитивных людей. Чемусь, у них был такой допоможник. Был еще российский допоможник, вельми классный, э, организаторы мы с ними знакомые. Алея он был, ну, такие вельми вельми вельми стиплы, он вельми крутые, але вот вельми вельми стиплы такие коротенькие. И по этому определенному моменту мы решили, что ну все, требо написать свой. И мы подумали, написали, и, подумали и написали, в принципе, и мы, в принципе, вельми ассанцевано выклали на сайт сапрады все инструкции, все формы документов, как кожный, кто хотел бы изробить живую библиотеку в Беларуси, мог бы изробить ей отповедность гэтым, у нас... У нас нема ожидания монополизовать живую библиотеку. Мы вельми рады, коли новые люди запускают живую библиотеку в своем городе, в своей организации. Но мы саправдывели меоцна покутаем, коли люди называют живой библиотекой тое, что саправды живой библиотека не заявляется. Потому что, как показала практика, по-бойникам прилетая за это все равно нам. Потому что, как живую библиотеку ведают нас, и когда что-то не так, где идея с живой библиотекой, якая на сама речь не живая библиотека пишут нам типа, ах вы ж такие, что ж вы как бы провели такое нецкавое, неправильное и на огул всех покрыли. Поэтому мы это будет такие вельми вельми осанцеванный крок. Выкласть на сайте полную инструкцию. Там ниже есть сам допоможник. Его так можно очень. да его можно спамповать, можно спамповать все эти формы. Мы зажды жды вельми открыты так само до коммуникации, готовы проводить, Коли... Я бы сказала, что когда есть человек, который хочет провести живую библиотеку, мы всегда готовы помочь провести ее, литерально мне подается в любом городе, везки, где за угодно, потому что мы давно, ну это вот будь когда мы будем рассказывать про регионы, что мы отмовились от практики самим куда ехать и выключно самостоятельно проводить. Да, започник с, с того, что з'явилась на сайте, у нас з'явилась кнопка подтримать. Нас теперь можно подтримать официально про сайт. Мы покуль что при нам все супрацовничаем с модулем «Дойка». А, и... Он стоит литерально. <laughs> мы усталевали его три месяца. Это так само было, это можно лечить величезным досягнением, что он у нас на речи есть на сайте. Мы его еще никак абсолютно не рекламовали, не запускали. Али наступным кроком? Да, наступным кроком мы вот, почнется весна, запустим сбор. Потому что на самом деле это так само важный момент. Мы решили, что нам важно, как бы не только мы сами вкладывались в развитие формата, потому что часто так отрывали. <laughs> Весь этот час. Но важно, как бы супольность, какая вокруг нас, она так само нас поддерживала, и мы хотели так само делать это правильно и абсолютно легально, потому что мы установа. И вот мы сделали такую кнопку, прямо сразу можно перелечить нам гроши на наш рахунок, и мы будем за эти гроши поддерживать установу, и мы будем за эти боку, это даст нам мягчимость проводить мероприемства и новые форматы. Так, вот. Ну и, ну, и там есть календарь наголовный, и всегда можно э, сочить за мероприятиями и можно подписаться на рассылку таксама наголовной, и отрымливать все новинные мероприятия, которые ждут у нас. Дякую, зрозумела нам. А зараз давайте трогушку девчата расскажут про социальные сетки, бо я, например, ведаю, что каждого понеделка, а 10 я в Телеграме отрываю от вас. Послание. Як это все працует? На яких вы За нами працует? можно следить в четырех социальных сетях, не считая сайта. Это ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм-канал и, и Инстаграм. Для каждой социальной сети есть человек, который за ней закреплен. Сейчас это я закреплена за Инстаграмом, Ксюша за страничкой ВКонтакте, и Марина ведет Телеграм-канал. И мы в поисках человека для Фейсбука. Спасибо. И мы стараемся создавать контент, э, э, публиковать в социальных сетях, разных социальных сетях, разную информацию. Например, Телеграм-канал, э, там... Три раза в неделю можно получить какую-то статью, информацию, текст, даже тесты про разные стороны дискриминации, инклюзии, стереотипы. В определенное время, каждую неделю быть на связи и читать интересную информацию. В Инстаграме мы стараемся и будем стараться публиковать какие-то фотографии с наших встреч, планерок, то есть внутренней кухни такой нашей организации. ВКонтакте мы сейчас поздравляем с днем рождения нашу команду, тоже публикуем информацию от наших партнеров и, конечно, в всех социальных сетях мы публикуем информацию про ближайшее мероприятие или что-то важное происходит у нас. И вот так мы везем социальные сети. Еще важная деталь, что у нас в отрознивается аудитория у разных социальных сетках. Так, например, у ВКонтакте на крыху молодейшая, и она, э, звичайно, большая это женщины от 18 до 24 год э, У Фейсбука люди, наоборот, больше старейшие. 8 uh, и соносность за гэтага у нас отрознивается uh, крыху uh, контент то про что мы пишем и то, как мы пишем именно вид тому мы лиим что время добро что за кожной социальной сеткой у нас розный человек и как бы uh, яны все крыху отрозниваются и uh, вы следуете коли подобные социальные сетки можно подписаться на одну и больше ни на что не подписываться uh, у нас как бы uh, Конечно, про мероприемство можно доведаться и с Фейсбука, и с ВКонтакте, и с Инстаграма. А, а и а навыц б... с, и навык с А десятый? <laughs> Три да. раза на тыдень. Алик а, а, как бы у равно некая информация, некий стиль того, как мы пишем, будет одрозниваться. Вось. Ну, и как мы працуем, у нас есть отказные, мы робим контент-планы, само собой. Вось. У нас вельми падабайцца заниматься социальными сетками, когда навасцю гэта Маша, Лукашук. Вось. Ну, и в принципе, я думаю, все, да. А подскажите, че ци назирайте, як нибудь экспертно супроваджайте э, суполки региональных э, ваших живых библиотеков? Uh, ну, uh, за что uh, я могу сказать, uh, когда их них проходят некие мероприемства, мы так само стараемся их смещать на наших uh, головных сторонках, вось, але uh, с большего все ж таки, ну, как бы контент у их как это все ж таки их контент. И их отказность, добра. Так, вось пытание про районы. Из живых библиотек в регионах, какие регионы запомнились, где сложилась комьюнити? Давайте тут больше широ поговорим про регионы. Ну, Поглядим тут на могу регионы. Я сказать, наверное. А, регионы это у нас на текущий момент Можно подать. Я, я сейчас скажу, как я вспомню, потом чуть подгляжу и вижу правильный ответ. Суть в том, что региональные команды у нас появлялись как-то неоднородно, но у них, в принципе, практически у всех была одинаковая схема появления, потому что в большинстве случаев, не помню случаев других, по крайней мере, именно те команды, которые существуют сейчас, они все появлялись от инициативы одного либо нескольких человек, те, которые были на наших мероприятиях, которые загорелись этой идеей и захотели это привести к себе. То есть это, в принципе, всегда было обращение прямое к нам, что вот мне очень нравится то, что вы делаете, мы хотим это делать у себя, расскажите как. То есть то же самое, что вот Марина говорила, как у нас формировалось это вот неоднократная мысль по поводу того, что нужен нам допоможник в организации живых библиотек, потому что они за все до нас за этим питанием, и это будет самый наилепший выник нашей працы. Мы всегда стремились как-то помочь, то есть мало просто рассказать, как это сделать, потому что у людей на первых этапах всегда возникают какие-то вопросы детальные по процессу подготовки, как найти людей, как их собрать вместе, как организовать это место. То есть мы всегда, наши команды как-то в… Ну, первое время направляли, сопровождали в этих процессах и всегда, в принципе, звали наших ребят и сами приезжали на места, помогали им на организовать, смотрели, как все у ребят проходит. Но в любом случае это вот их личная инициатива, их личная ответственность, но мы всегда говорили, что вот мы всегда здесь, мы всегда рядом. То есть, ну, если нужна была какая-то помощь людям, то мы сразу ее могли по максимум наших возможностей оказать. А на текущий момент у нас там вот сколько уже 6? Да, 6 осталось. А почему мы, к примеру, вот в один определенный момент поняли, что нету смысла проводить самостоятельно а, постоянные мероприятия в регионах, то есть потому что это, во-первых, ну, очень финансово накладно, то есть это нужно вывозить определенное количество людей. Это необходимо как-то удаленно искать и организовывать само мероприятие. И мы понимали, что мы тратим очень много сил и времени на то, что человек, который живет там, может сделать буквально за один день. То есть, во-первых, это люди, которые знают, где и что у них происходит. Они знают, куда можно обратиться за какой-то помощью по организации мероприятия. То есть, в любом случае, мы поняли, что лучше стремиться именно к этому, заинтересовать людей, показать им формат. И уже, чтобы эти люди как-то своими силами, с нашей поддержкой пробовали там устоялую такую команду сформировать. Для этих целей у нас также был организован тренинг по организации живых библиотек. Это мы проводили именно здесь, в Минске, на котором был… В oh, принципе, на да, сам да, тренинг что... был сформирован такой открытый кол. То есть, в принципе, любой человек, который был знаком с форматом и хотел сделать что-то подобное у себя, мог податься. Мы делали отбор и проводили мероприятия. То есть уже здесь это были двухдневные тренинги, на которых мы детально рассказывали и максимально старались показать вот какие-то все детали организации мероприятия. Многие люди, конечно, им было интересно. Некоторые хотели просто как-то вот полученные и знания используют для, возможно, каких-то других форматов. То есть ну, я считаю, что это тоже результат. Если мы кому-то помогли э, понять, как что-то можно сделать, э, то это тоже очень круто. Но и некоторые именно вот приезжали в свои города и старались там что-то организовать. То есть начать деятельность в плане живых библиотек. Uh, на сегодняшний день вот у нас осталось именно 6 команд, которые мы, конечно же, поддерживаем периодически, приезжаем на их мероприятия, помогаем проводить, но такой самый uh, успешный, наверное, пример, ну, я сейчас могу сказать только, наверное, за себя, не знаю, не буду говорить за остальных, но лично меня из тех регионов, в которых я был, я, наверное, не успел съездить только в Брест, да, не, не доехал, что-то далековато для меня. Вот. Но меня, конечно же, поразил именно Витебск, потому что на сегодняшний день это очень такая э, сплоченная, большая команда, которая очень сильно работала, в которой мы видим, не знаю, как э, в этапах развития наших таких вот э, братьев, которые идут теми же шагами, которыми шли мы, которые сейчас сталкиваются с теми же проблемами роста, с которыми сталкивались мы, и которых мы всячески стараемся поддержать, потому что ребята реально вот тоже у них... Э, Но они же местные, масса. то есть э, запрос был именно из Витебска, да? Не да. вы туда приехали и сказали, Нет, давайте тоже э, Именно Может... вот э, девушки, которые там являются как бы за заводаторами всей идеи они были у нас на мероприятиях увидели и мы потом помогали организовывать какие-то первые же библиотеки здравствуйте меня оля зовут и я хотела поинтересоваться, подготавливаете ли вы свои книги как-то перед рассказом? Даете ли вы им маленькую лекцию о том, как нужно говорить, как нужно преподносить информацию? И мы многие, наверное, знают о таком термине, как «hate speech», чтобы не закрадывалось в речь, какие, какие вот такие щекотливые моменты. Вот. Спасибо. — Как вы рыхтуете книжки? Мы, э, в принципе, по-разному подходили до працы с книгами, и сам формат працы, он, конечно, мощно изменился с першей живой библиотеки и там, до того, как мы проводили опошню. Э, я бы сказала, что звычайная схема, когда мы працуем с незнакомым нам человеком, того, как, вот, то вот кто-то до нас вертается, мы находим человека, который может и хочет быть книгой. Мы проводим сумоги. Это ну такое прям. Это с одного боку, такая мини-модель того, как будет отбываться разговор на живой библиотеке, с другого боку, это такое взаемное знакомство. Потому что часто про нас доведываются от там сябро, знакомых, ведут что прикольное место, где можно рассказать про себе, порекламовать свою организацию, но мы-то не зусім про это. И почасть условие как такая узаемная проверка одно одного, <laughs> насколько, бы, люди добрае разумеют, кто мы, про что наш формат, а мы глядим на то, насколько добрый человек ориентируется в той теме, про которую она хочет расспаведать, те, она хочет расспаведать, насколько, как бы, давною занимается и так далее. Мы рассказываем вельмі подробно и даем шмат парадов про то, как лучше себе поводить, как лучше подрехтоваться до самой живой библиотеки. У нас есть вот особные мы их так и называем парады для книг, То бок реально такие рекомендации, про что подумать, что сделать, как выдавать свою размову цене. Мы не проводим некие адмысловые там, тренинги теле лекции умовнокачи по ораторским мастерстерстве. Мы ведаем, что наши коллеги из инших краин, не все, конечно, каждый будует свою працу по-своему с книгами так само. Кто-то проводит такие тренинги, прям вот про ораторское мастерство, кто-то нет. Мы такого не робим. Мы, напевно, все-таки в першую чергу ориентуемся на тое, что мы шукаем людей, які все-таки могут умеют размовлять, готовы размовлять открыто до коммуникации, мы тлумачиваем им всякие восьгетые правилы про то, что может сдариться, как лепш разговаривать, как не размовлять. Але у нас все равно по вынеку все проверяется практикой. Потому что с я можу пройти в принципе вельми классно. Мы одни, один одному текст подавалися, все класс. Мы проходим там все процедуры, заполняем все анкеты и паперки. Человек приходит на живую библиотеку, проходит живая библиотека. Нам читачи читачки пишут зворотную совесть. <laughs> Разве что все пропало? <laughs> ну, так бывает, потому что часом, когда ты размовляешь с человеком, это такая, ну, вы как-то классно размовляете, все круто, а после человек встречается с возьмию абсолютно незнакомыми ему людьми, которые, ну, это все равно полная ситуация стресса для человека, особливо, когда ты не очень публичный, ты не выступаешь с какими-то такими штуками. И могут вылазить те штуки, какие на сумму и не вылазит, но мы, где-то вырушаем э, дальнейшей коммуникации. Мы, Альбо, разбираемся, что отбылося, мы разбираемся, как бы это отбылось выпадково. Ну, короче, мы далее коммуникуем, разумеем. Э, может далее человек с нами быть, те, как бы, на жаль, это была первая, и пош ⁇ живая библиотека для этого человека. Прекра... Меня зовут Раиса. прекрасная миссия но всегда, когда мы что-то делаем, мы хотим чего-то и достичь. Да? Вот о каких результатах можно говорить благодаря тому, что люди прочли? Кто-то себя озвучил, а кто-то услышал. Изменяется ли что-то? Вот Такой труд, столько волонтеров, с такой энтузиазм вкладывается. Как бы вы измерили? Я не говорю о мониторинге. Да? Там вы сказали об этом эффекте. А вот книга, Вызвала она какой-то отклик. Произошло ли что-то в результате? Результат вашей живой библиотеки. Да? Понятен ли мой вопрос? Да, да спасибо. Да, у меня почему-то сразу мысля пошла. Во-первых, здесь, конечно, можно смотреть с двух сторон. И я скажу почему. Потому что у нас сейчас, как мы уже говорили, мы немного переросли сам формат. То есть мы сейчас уже действуем как организация, немного крупнее. И у нас как у организации есть своя миссия. То есть то, что мы пытаемся донести, в принципе, всеми нашими мероприятиями и всей деятельностью, которую мы ведем. Но если говорить вот именно конкретно про живых книг и живые библиотеки, то как бы основная цель появления самого формата — это борьба со стереотипами в обществе. То есть идея возникновения этого формата еще в Дании была из, если просто кратко и не вдаваясь в подробности, из того, что люди намного более доброжелательно относятся к тем, кого они знают. То, что мы можем общаться абсолютно с разными людьми. Нас на работе, дома будут окружать люди, которые, у которых абсолютно разные интересы, которые занимаются абсолютно разной деятельностью. И мы к ним будем доброжелательны, потому что мы их знаем. А, а вот люди, которых... А... Мы не знакомы с ними лично, либо мы не знакомы с какой-то именно группой людей, мы только что-то слышали о них, нам что-то про них рассказывали. У нас иногда вот формируются вот эти стереотипные мышления относительно их. В каких-то крайних случаях это могут прям какие-то негативные мышления, непонятные негативные отношения, когда даже человек не может сам сказать, почему он так думает и почему у него такое чувство возникает. И идея самого формата возникала в том, что… Здесь в одном месте человек может поговорить э, с представителем вот, какой-то из этих э, групп и понять, что это такой же человек, как и ты, но да, у него есть свои взгляды, он э, живет как-то тоже в в этом же мире но живет по-своему то есть но и при этом отношение людей реально меняется тут конечно нельзя сказать уже что прям после пары мероприятий вот стереотип относительно какой-то идентичности будет разрушен потому что ну, сама как бы вот эта глобальная цель она в очень далекую перспективу а как мы можем судить о том является ли наша работа продуктивная. Это, к примеру, у нас всегда в обратной связи от наших посетителей. Мы собираем заинтересованность в каких-то темах. И мы просто можем даже видеть, насколько какая-то тема, к примеру, год назад была, даже, ну, два года назад, там, не знаю, веганы, вегетарианцы. Это прям было очень всем интересно. Люди немного где-то не понимали, где-то там что-то видели-слышали. Сейчас уже никого не удивишь. То есть ну, уже все знают, все принимают, все живут с этим. Все, ну, И это в порядке вещей. То есть это является именно э, нормальным существованием. И так мы просто видим, что вот эти темы, в принципе, с, со временем э, как бы все меньше и меньше запросов на эту тему возникает у наших посетителей. А, при том, что именно посетители мероприятий у нас всегда добавляются новые. То есть мы всегда спрашиваем, вот то же самое, как сегодня было, кто первый раз в пресс-клубе. Мы всегда спрашиваем на окончании мероприятия, кто сегодня первый раз на живой библиотеке. И это всегда 50 на 50. То есть половина людей, которые уже у нас были, половина — это которые пришли в первый раз. То есть они именно постоянно вот такая обновляемая... Текучка как бы, вот людей, то, что люди узнают. И плюс, конечно, еще в том, что он, э, на меня лично всегда впечатление дают крупное. Это вот, вот наш открытый микрофон, который мы даем в конце каждого мероприятия именно высказаться людям. А, и я не помню ни одного мероприятия, где бы не было хотя бы одного либо двух человек, которые сказали, как это на них повлияло. То есть я, к примеру, помню, как это повлияло на меня в некоторых темах, с которыми я э, был либо абсолютно незнаком, либо знаком очень поверхностно. И когда ты пообщаешься с человеком, буквально вот эти полчаса послушаешь его… Ну, это просто открывает тебе глаза, и ты начинаешь как бы, понимать всю ситуацию и смотреть на нее совершенно по-другому. То есть и вот эти вот живые истории, от того, как э, реально изменились взгляды людей во время мероприятия, это, мне кажется, таким самым весовым показателем. Ну, я думаю, что вы уже развернуто отказали на это пытание. Так, Хочу немного дополнить о своем личном опыте что ну, мониторить полностью не получится все, потому что один человек немного изменил свое мнение, он об этом сказал на открытом микрофоне или сделал пост, а другой просто изменил свое мнение и не сообщил об этом. Но я помню, когда была на первых мероприятиях и читала несколько книг, э, ладно, возможно, это были все книги, э, то есть 5-6, и две из них… Э, сессии были довольно горячими, я бы так сказала, потому что читатели ну, в каждом, один читатель на одну книгу тогда забрасывал очень много вопросами. Вот это практически был их диалог. Um, но в конце они благодарили книгу, потому что ну поясняли, что представляли себя совсем по-другому и искренне говорили спасибо за эту беседу. это Для меня это было открытие, это было очень приятно слышать. Дякую. Ну, вот. Да, я могу еще додать про то, что, покольки мы у этой международной супольности есть, и у нас есть агульная группа у Фейсбуку, э, периодично, покольки, вот там был слайд прыгает, что зараз у этой руху больше за 70 стран в свету находится, И в минулом году, когда я не помыляюсь, это Нидерландская живая библиотека, для их одна з магистранток робила отмысловое доследование про то, я уплывая живая библиотека на удельника живой библиотеки. И оно было очень такое простое, Рабился, типу замер перед живой библиотекой, люди заполняли анкету, такую же анкету они заполняли по выходу из живой библиотеки, и еще раз такую же самую анкету те же самые люди заполняли Тип раз месяц, тип раз час, и доследчица, ну, при все одно из ее основных веснов, одна из ее основных веснов была про то, что когда человек поразмышлял только за одной книгой, за сим небольшой отрезок часу. Это у долготерминовой перспективы в у короткотерминовой перспективе, все-прежде упливало на его те его про эту книгу. И в принципе это не единственное исследование, которое делается, миновито по эффектах живой библиотеки, потому что ну, в полный момент мы так само задались этим вопросом очень мощно, потому что, с одного боку, да не с одного, а в принципе, когда ты глядишь на живую библиотеку, подается, что, ну, вот, убачить какие-то изменения тут и зараз, в живой библиотеке фактически немогчима. У тем лику, потому что мы працуем с каштовностями, поглядами, мыслением человека. А это не то, что можно взять... Вымерять, не... вымирать, нават. Ну, взять, да. И, и, вот вымерять можно хотя бы еще глядеть, вот как оно изменяется, да, или взять, помацать рукой вот тут, как оно изменилось, наоглу нереально. Поэтому сопроводит вот зворотная сувесть, которую мы рупливо собираем с первой живой библиотеки. И она саправды даёт и натхнение, и упэлненность тем, что люди после живых библиотек изменяются, потому что про это так само есть питание у анкеты Зворотной Союзницы, изменились ваши погляды и разборились некие стереотипы. И периодично люди пишут, что прямо их там целый свет теперь абсолютно инший. И это, ну, это наверное, так само то, что нас натхняет все г вот, больше за четыре года делать ГЭТ-формат. Потому что, конечно, когда не бачить выникал, то лепш не делать ничего. Ну так мы, я еще маем час на несколько питанию. Давайте э, поговорим про, кто может стать организатором, волонтером. Какие качества должен иметь? Спасибо. Уже вы видели заявку на сайте, которую можно заполнить, чтобы стать волонтером. Это может быть любой человек, главное желание. И там выше вопрос про возраст. Кажется, никто не, подавал, никто не подавал за все это время несовершеннолетние, мне кажется. Так? Ну, кажется так. В основном это студенты, либо кто недавно выпустился. Вся команда у нас это молодежь. Пару человек немного старше, но другая ситуация в Витебске. Там много людей и школьников, но, как вы слышали, команда дружная, классная, поэтому ограничений по возрасту нет, так как главное желание. Если чего-то не умеешь, можно научиться. Так, как стать? На сайте, собственно, есть заявка, просто ее заполняешь. Вот, там же написаны красиво перечисленные ценности, которые надо, надо разделять. Просто одна из штук когда мы шукаем людей, и мы, в принципе, понялись у этого, так само, просто про разговор одно за одним, что в первую очередь люди до нас приходят и застаются с нами, когда наши экономические супадают когда то, про что живая библиотека, про толерантность, не дискриминацию, про повагу до да иншего, про повагу до да самых разных людей, про правы человека. Коли бы все это человеку отгукается, кали, и он достатково, активный, активный, инициативный, инициативная, инициативна, и хочется что-то делать, то, робить, то ну, мы в этом смысле открыты для абсолютно разных людей. Мы никогда не, никогда не ставили никаких обмежеваний у взрослых а каких-нибудь еще, потому что мы верим в то, и мне подается, что практика наша за четыре с половиной года так само показывает, что любой человек, кто хотел с нами быть, находил вариант, как быть с нами. Дистанционно с другой страны, с другой города ходить на наши планиорки, ну, то бог, мы в этом смысле открыты, ну, и правда, как показывает практика, вот где-то каштовности, колени супадают, то люди застаются. Кали не супадают, и даже после живой библиотеки люди понимают, что, ого, мы тут еще и про веч позитивных разговариваем, то, на жаль, люди сходят вельми худко. Ну да, мне кажется, что это и частичный ответ на вопрос, какие люди не могут быть книгами, кого вы не выберете, потому что все таки разные ценности это является. Да, вот я слышала Марину и ранее уже прочитала этот вопрос, и, наверное, ответ точно такой же. Это те люди не смогут стать нашими книгами, которые не разделяют наши ценности, потому что, ну я считаю, наверное, это будет наше общее мнение, если человек, ну, там возьмем, предположим, веган, веганка, но при этом этот человек, не знаю, сексист, сексистка или там шовинист, ну, то навряд ли хватит лишь одной идентичности того, что его мировоззрение не сходится вот в чем-то с большинством, что там не ест мяса никакого, но при этом, не знаю, в разговоре с ним понятно, что его отношение там, к женщинам, так как к второму полу, ну, навряд ли этот человек сможет быть книгой, потому что ну, мы формируем в целом некие взгляды людей. И важно, чтобы каждая книга, неважно, вот, в чем ее единичная индивидуальность, важно, чтобы трансляция э, вообще взглядов соответствовала взглядам на, на нашей живой библиотеки и нашим ценностям. Вот. Ну, и треба, конечно, отзначить, что базовая на углу книга — это тот человек, в отношении до которого в грамадстве существуют стереотипы, дискриминации, некое непорозумение. Поэтому, когда человек просто интересный — есть куча классных, интересных людей, очень крутых, но хучей за все, и они не потрапят в наш формат, и хучей за все, в нашем формате вы их не увидите. Чему я кажу хучей за все? Потому что очень часто, в принципе, у нас там из 20 живых книг 1 две книги могут быть как мы их называем. Ну, табу, это книги, які хучей за все своим житти не сутыкаются с некими вельми моцными стереотипами, яких не дискриминуюць по той цей иншей прикмете и так далей, але при гэтам яны цикавы грамадству по той цей иншей причине, и покольки приходят вельми шмат запыта у тымлику форму заворотной сувязи, мы кажем, окей, давайте паспробуем, давайте позовем гэтага человека, але вельмі часто и все равно, як бы гэта, гэта там 18, 12 книг, и они про стереотипы, дискриминацию, про разные там, складанности в жизни, и две книги такие более легкие. Но это так само важно, потому что люди, которые приходят на живую библиотеку, у них разные чекания и как бы, разные... Махчимости тым тем лику некого эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, эмоционального, простей почать, ну, не эмоционального, эмоционального, за вандроуника, який объехал 80 стран, а после перейти до вич-позитивного человеку, потому что вот уже началась какая-то коммуникация, какой-то доверие, и ты понимаешь, что можно почитать и что-нибудь такое больше складаное для... Потяж... Потяж... Потяж... Потяжелее, как подсказывает мне Ганна. Да. Добро, дякую. И еще маем трошку часу поговорить про планы. Так, вы… Можно дополнить? Что хотели сказать? Там просто был еще вопрос про как стать организатором. <св> Я не успела ответить. Собственно, как и волонтерам это надо желание. Просто это как волонтер, но немного апнутый. То есть больше времени в команде провести, то есть помогать, узнать какую-то большую информацию. Довольно простой ответ, но мне показалось, что надо ответить на… Да, okay. и можно на сайте нажать кнопочку "Да, yeah. организовать и завернуться с этим запытам". Итак, про планы. <laughs> я, я вот сейчас на них лежу, да. Э, ну, первое на самом деле это то, что мы это и один из наших челленджов и один из наших планов. Э, это то, что мы больше, чем формат. И это такой наш челлендж, потому что мы были два три, на навыд, годы. Только живой библиотекой. Мы рабили только живые библиотеки, мы не рабили больше ничего. И, а теперь, калі... Коли... Мы вот сегодня рассказывали, сколько всего, на самом деле, и мы еще делаем. Для нас один из планов, так само на ближайший час, стать и публично, так само, эта организация, которая больше чем один формат, которая занимается еще и другими накерунками, чтобы про это знали, и вот, люди, которые приходят на живые библиотеки, понимали, что можно ходить не только на живые библиотеки до нас, но и еще учиться другими вариантами. Вот зараз так вельми смело стоит наша великая живая библиотека 23-го соковика. Ну Великие уже все, не могу отступать. Да, это такая фактично инсайдерская информация, что мы плануем, что 23-го мы сделаем великую живую библиотеку. Чему тут написано умноженным лику? Это важно до речи. Потому что это так само инсайдерская информация для тех, кто пришел. Мы больше не будем делать живые библиотеки каждые два месяца. Мы стомились, мы больше чем один формат, поэтому живых библиотек в Минске будет 3-4 на год они будут великие, масштабные, на каких мы сможем, ну тысячу мы все равно не сможем принять. Да, вы но... не ведаете еще, на что сдольные. <свят> ну человек 250 на полном, мы сможем принять на великой живой библиотеке. Но публичная информация будет, можно подписаться на рассылку на сайте, и на социальные сетки и отримать докладную информацию, где будет живая библиотека новые образовательные форматы. Это так само в процессах. У нас есть, ой, у нас есть куча разных идей. Мы, нам только и засталось на чем мы сконцентрируемся в этом году. Я думаю, что будут и чиры размовы, партнерские, конечно, с кем-нибудь. Я очень исподтиюся, что будут так самого серьезные тренинги по коммуникации, и инклюзии, в процессах наших исследований. Ну, это вот, да. Про, про цях працы с доступности и инклюзии у разных форматах мы подумываем так само про мапу, про складание то мапы инклюзивности, но хочем работать гэта таким коалицией партнерской, поэтому, максимум, это будет только... К концу этого года развитие регионов так само мы разумелили что для нас это все ж таки за одного боку это великий выклик потому что мы сами команда сами организация в минску мы робим шмат чего но мы разумеем что для того как досягнуть той миссии в принципе как досягнуть смену у громадстве недостатково менять минск минск это не вся беларусь а кроме минска есть еще Сейчас. до и інших мест. И поэтому нам вельми важно, и мы будем в этом году больше еще выдатковать наши уваги на наши региональные команды. Может быть, нам будем шукать новых организаторов в новых городах. Но, снова ж таки, только когда будут люди на месте, которые скажут, да, мы хотим делать живые библиотеки у нас, то мы там заявимся. Ну и новые меды, новые громадские организации, мы всегда открыты, мы всегда ищем партнеров, и я верим с подъездом, и в принципе больше чем уверена, что все это будет так само радиться в партнерстве с другими, потому что мы верим у супрацу, у ЕМОЦ, у то, что я надо поможем нам изменить весь этот свет хуже и эффективнее. Так что вот что с тебя такое нас ждет так. в этом году. Добрая такая приемная нотка, что... Мне засталося только повиншовать нас усих с тем, что это апошний лютый понеделок в этом году. И уже весна я дякую усим за то, что после этого операционного дня мы нашли час поразмолять, послухать. И сачиться как обычно, за афишей и живой библиотеки, и пресс-клуба на наших сайтах. Дякую.